Друзья, у меня для вас очень замечательные новости по тому, как вы можете себе купить топливо, дизель, бензин, либо газ по самой выгодной цене. Конечно же, это все для Украины. Если вам интересно, досмотрите видео до конца. Добро пожаловать на канал Эксперт С вами Владимир. Друзья, смотрите, приложение имеет такое преимущество, как вы можете зайти, купить и сэкономить с литра 9% на дизель, бензин и 6% на газ. Кроме того, есть бонусная система. Какая, сейчас я вам расскажу. Вот оно, наше приложение, которое вы видите. Оно просто в использовании. Все, вот наш архив. Это, допустим, то топливо, которое вы хотите купить. Я для себя уже заправки выбрал, которые меня интересуют по моему требованию. Вот. Можно изменить, вот такие вот добавить. Все. И здесь вам именно и будут светиться те заправочки, которые вы хотите использовать. Нажимаете «Купить талон» и выбираете... Какой бенз, качество, какой заправки и какое количество. Вы покупаете за наличку, здесь прямо оформляетесь. И у вас уже будет готовый QR-код. То есть талон, вы уже приедете на вашу заправочку, покажете, отсканируете и заправитесь. Как видите, имеете 9% на дизель, бензин. То есть с каждого литра будет скидка. Точно так же на газ. Все. Есть карта, есть услуги, которые вы можете ознакомиться. Бонусы, о которых я бонусах говорил. Есть реферальная система. Вот как можете видеть, у меня есть три реферала, которые от меня зарегистрировались в это приложение, заправились и получаете вот такие да, вот денежки. Вот у меня было с каждой заправки вот такая-то сумма получена. Примерно мы получаем 5 или 10% все в зависимости от акций. От того, сколько человек заправился, капает нам на счет. Деньги можно использовать внутри, либо же выводить себе на карту. Вот так вот в принципе это работает Вот здесь вся техподдержка, которая вам будет Необходима, также ребята не переживайте Landlist подписан, а это значит то, что Топливо, все необходимые средства Для Украины будут, поэтому качайте Приложение, заранее будете готовы, заранее Заправитесь, вот И все друзья, сами видите Что действительно приложение заслуживает Внимания, каждый зайдите, скачайте Вы видите в принципе этот QR-код, вы можете отсканировать Сразу скачать, либо же перейти в описание Либо в закрепленном комментарии, все необходимые Ссылки для этого есть, точно а также найдете еще какие-то полезные для себя. Чтобы не пропустить мои новые видео, что нужно? Правильно, подписаться на канал, прожать колокольчик, чтобы не пропустить новые уведомления и оставить положительный комментарий минимум из трех слов. Дальше больше, скоро увидимся!